сегодня я буду видео вести не сам, а с гостем, гостей Алина. Нужно поздороваться. Привет. Привет. И мы расскажем про монеты, про монеты, которые нужно собирать, коллекционировать и разберем монеты 1 гривна. Сейчас, друзья, я покажу вам видео вход в парк Горького, но с другой стороны. Довольно прикольный. Это наша подвесная дорога. Сейчас вы увидите все изнутри. Я покажу, что тут по ценам. И вообще она недорого стоит, 30 гривен в одну сторону. Желто-оранжевый. Окей. Сейчас отъезжаем от этой штуки, так, отъезжаем от места посадки. Да, И вам... Сейчас мы едем в парк Горького, вот он находится вот там, это подвесная дорога, такие чутненькие кабинки. А что тут мы проезжаем. Не знаешь, случайно? Это какой-то комплекс. Это как жилой. думаете, сколько стоит тут такой дом, напишите в комментариях. Какие номиналы убирают? Какие 5? номиналы убирают? Одна копейка, две копейки убирают, пять копеек убирают, уберут еще 25 копеек в 2022 году. И вообще переходим на монеты номиналом 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен и 10 гривен. 5 гривен будет да. в этом году, в конце года, а десятка будет в следующем. А, вот я не понимаю, насколько это рентабельно выпускать монеты, почему бы не оставить? Вообще часто пишут такой вопрос в комментариях. Написано было на сайте Бнбу, что бумажные деньги очень часто рвутся. И одна гривна две пять десять. То есть они э, за год, за два изнашиваются и приходят, допечатывать. А вот эти металлические они служат 20 лет. То есть дорога, которую наш мэр прорезал через парк. Реально очень было много активистов, которые протестовали, что Я даже целое сочинение написала по этому поводу. Смотрите, вот такая дорога. Ну, на самом деле, пускай будет, мы просто вдоль дороги тут потом попродавали дома, как мы видим. Нет, это не дома, это ресторан. Тем более. Этаж четвертый, 5 Четвертый, пятый этаж. Но мы подъедем вверх, поднимаемся все выше и выше. Гляньте, вот тут немножко деревья подстригли, чтобы дорогу разместить. И как посада, гляньте. Может быть в следующем видео напишу запишу видео с колеса обозрения. Напишите в комментариях, ребята, кто бы хотел бы такое такое видео заснял. Так, что тут мы видим? Уже идем. Ой, уже выход. Елки-палки. Уже приехали. Слушай, довольно быстро. Сколько это заняло? Наверное. Минут 10 Минут 10 мы где-то ехали. Мы сейчас идем в место, где мы переберем эти монеты. Я расскажу секреты, как. Определить ценную монету среди номинала 1 гривна металлической. Есть. Интересно вообще такое послушать? Mm, ты, да. Ты знала, что знала. Это, бывают такие монеты, которые стоят дороже? Э, да, знала. Сейчас ты мне расскажешь, я буду... Мы прям да? по посмотрим прям, прям на месте, может что-то попадется. Я заехал в банк, э, взял пакетик, к сожалению, хотел взять 1000 гривен, но у них не оказалось, дали мне всего лишь 200. Ну, у нас как раз не так много времени, mm -hmm. переберем 200 гривен. Дише Окей. Вопрос? А, ну, а, давай, я снимаю на камеру. Металлоискателем ты Ой, я ни разу не пользовался металлоискателем. Это очень прикольно. Мне кажется, я бы хотел. У меня, к сожалению, нет металлоискателя, ни разу не ходил. Но я бы, наверное, очень радовался, если бы находил какие-то монеты. Ребята, кто из Харькова, у кого есть металлоискатель, позовите меня на коп. Бой? Ребята, разместились вот на таком чудненьком газоне. Mm -hmm. вот, И сейчас будем перебирать вот прямо здесь эти монеты. Вот что мне удалось раздобыть сегодня в банке. Это вот такую пачку монет Нормально. номиналом 1 гривна. Прямо она запаянная, запакована. Очень круто на самом деле. Надеюсь, меня слышно сейчас, говорю в наушник. А, окей, ну вот такую вот пачку мы сейчас раскроем и попробуем перебрать. А, к сожалению, не на столе, а вот на вот этой вот. Давай вот так перевернем. Да, да, можно перевернуть и высыпать. Открывать? Да, распаковывать. Ура! А, у нас теперь распаковка. Я могу распаковывать, а Ты попробуй, как, как получится твоя тема. Девушки, деньги. Это Все. Раз... Давай, Все? можешь жеменьками по чуть-чуть высыпать жменьками. и перебирать. Да. Кайф. Ну, не по чуть-чуть ну, Например, что мы смотрим? Так, смотри. В первую очередь можно смотреть на год. А, монеты с редкими годами это 95 и 96 год. Монета с, э, номиналом 1 гривна 96 -го года стоит ну, порядка 60-80-100 гривен за одну монету. Монета 2000 1995 года до 1000 гривен доходило даже и больше в зависимости от состояния также мы смотрим на юбилейные монеты которые могут быть попадаться это до да, посвященные дню победы посвященные там разным праздником разным событиям очень таким серьезным пока пока видим что нет 2001, пока да, 2001. они тоже могут цениться в них Важно, э, штемпельное состояние, вот, например, вот эта монета, она в отличнейшем состоянии, то есть она перели, переливается, есть лучик перелива. Вот это считается хорошей монетой, когда она переливается. Их можно потихонечку откладывать, вот такие монетки, в будущем они будут, скорее всего, дорожать, потому что такие монеты гривны уже уводят из оборота. 2003 то есть такие монеты могут быть интересны э, с гуртовой надписью который просто-напросто не существует ну, не нанесена гуртильным станком либо с сдвой... есть такие браки когда два раза набиты вы можете тоже посмотреть в ю есть видео там где такая гуртовая надпись 2001, 2001 отлично 2001 1 могут 3 можно откладывать то что в супер штемпельном блеске что ты запомнила какие монеты цены? 2001, -го, ну, 2001 -го года и ранее желательно, и чтобы были они с обыском, красивенькие, ага, ну, менее вот. заюзанные, так сказать, юбилейные. Ага, и 95-96 года. Да, да. А тут должен быть бегать лучик. О, 96-го года. Вот, ребят, смотрите, вот так вот. вот среди, среди просто... Давай сейчас покажу, чуть громче сделаю. Среди просто монет, вот такой пачки 200 гривен попалась монетка 96 -го года, супер э, гуртовая надпись у нас на ней есть, 1996 год, э, и состояние более-менее хорошее, то есть нет каких-то прям забоев, нету ничего такого, очень круто. Вот, это на самом деле приятная, приятный бонус, отложим ее. Давай дальше. Ты когда-нибудь увлекалась нумизматикой раньше? Нет. А какие сейчас хобби у девушек? Так, ну Можно сказать, какие хобби у конкретной личности? Какие но хобби у это... конкретной личности? У меня хобби спорт, йога, Класс. психология. Вот, например. Какая затертая вообще на грязи где-то а Какой год? 12-й, но при этом 12, она очень грязная. Теперь будешь смотреть на монеты, когда получать будешь на сдачу, как ты думаешь? Посмотрю, да, мне интересно будет. Наверное, нужно ощутить конкретно продать получить какую монету, то монету, да. получить там продать монету, получить за нее тысячи гривен. Все. Попроси, пожалуйста, зрителей подписаться на мой канал, те, кто посмотрел. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал Леши, потому что вы действительно сможете найти полезные для себя вещи. Казалось бы, мне далекое от нумизматики. Все равно было интересно, и я почерпнула для себя много интересных фактов, и в следующий раз, когда получу на сдачу гривну, не буду расстраиваться, куда же я ее дену, не положу ее бабушке на полочку. Возможно, проверю, какого она была года, насколько хорошо она блестит. Так что, в принципе, было очень ее. круто. да. И, возможно, я ее продам. А мне, кстати, везет, новичкам везет. Ребята, давайте, подписывайтесь. Ребят, мы перебрали с Алиной целых 200 гривен, и вот такие монетки она отложила, и, собственно, я отложил. Давайте посмотрим, что же все-таки в итоге с этой пачки, довольно неплохой улов разных монет. Давайте посмотрим, что есть. Значит, это 2011 год. Почему она отложена? Потому что она довольно хороший штемпельный блеск, и можно ее отложить в альбом по годовке по одной гривне. Потом мы также видим... 2005 год, потому что можно по такому же поводу отложить ее. Очень приятные встречались штемпельный блеск 2002 и 2001 год. Они вот отдельно у нас, получается, отложены. Действительно, я думаю, их просто сплоснуть водой, ничем даже мыть, никакими средствами не нужно. Просто под проточную воду поставить и монеты в отличнейшем состоянии можно класть к себе уже в коллекцию. Они недорого стоят, также вот еще 2011, просто действительно видите, вот что такое штемпельный блеск это когда по монете у нас вот такие вот лучики бегают, вы можете четко заметить, когда вот по монете нет штемпельного блеска, вот например здесь, но просто здесь хорошая монета в плане качества, что она не битая. Вот, и когда есть штемпельный блеск или когда нет, вот здесь вот такого прям явного штемпельного блеска не видим, но видим, что монета в хорошем состоянии. У нас они отложены исключительно, чтобы наполнить папку э, для монет. Вот, собственно, мы можем наблюдать. Есть несколько, попалось несколько юбилейных монет. Это у нас 2001 еще. Видите, мы видим 2001. Гляньте, а вот это 2002. Гляньте, какое, какое состояние тоже. Тоже неплохое. Действительно, это попалось 2004. Конечно, не в штемпельном блеске, но не часто сейчас попадаются... Четвертый год, 14 год почему-то отложены, наверное, потому что просто блестящие, прикольные понравились, поэтому ее и отложила, скорее всего, Алина. Вот, мы видим сейчас вот такую вот монетку в хорошем состоянии. Это, наверное, четвертый год, видите, четвертый год не штемпель. То есть, действительно, прям в супер штемпели очень нечасто они попадаются. Вот штемпельные 11 попадается Просто находка дня. Это 96-й год. Действительно монета очень нечасто попадается. Приятно получить ее в такой вот пачке из 200 гривен. 96 год. Если бы, конечно, был год 95 это вообще была бы супер находка. А так эта монетка приятно, дополнит коллекцию. Ее можно сполоснуть, никак тоже не, не мыть. 11-й год. 6-й год просто, чтобы наполнить погодовку. 15-й год маки попалась не супер состояние но давненько их не встречал это наверное в 2003 год кстати их не так много 2003 первая монета 2002 год из задолженных 2003 вот вторая монета конечно больше 2001 года вот хорошее состояние монетки блестящая приятная монета 2001 как раз все пойдет в набор все пойдет в набор и 2014 тоже как-то попало потому что блестит друзья вот такие монеты попались